Приветствую всех любителей видеоигр, а мы продолжаем игру Who's Lil? Почему я до сих пор в нее играю, хотя это вроде бы было похоже на конец, но не тут-то было. Смотрите, у нас сейчас по заданию после полицейского, как бы все ни крутилось, как бы что ни делалось, мы все равно приходим к концу игры. К концу игры с полицейским. У нас в задании есть два, два задания. Добраться до дома Марты и найти второго звонящего. Плюс у нас огромное древо осталось. Как вы помните, с прошлой серии. Даже она затянулась из-за того, что меня очень заинтересовало, блять, можно ли как-то это переиграть. Даже когда вы полностью защищаете себя, все вскрывает, вскрывается все равно, что вы туда попали. А значит, вспоминаем момент из первой серии, вечеринка мы можем поехать туда нам не сказано когда добраться домой к марте мы идем на вечеринку все просто так смотрите сразу же что-то бросается в глаза не понимаю что это но давайте посмотрим ноябрь 20 меня зовут уильям кларк и меня пригласили на тусовку мэтта харли это моя первая тусовка с новым классом здесь приятно пахнет и еще раз помните, что себя она уже классифицирует как Лила. То есть, исходя из всех концовок, из всех вещей, которые мы сделали, она себя характеризует как Вильям. Но типа ее настоящая Гогрампа или ее настоящая внутренняя я очень похожа на Татьяну. Как мы уже это выяснили из прошлой уже серии. Так, нам остается доступ уже поговорить с двумя. Давайте поговорим. Это Мэтт Харли, организатор всего этого. Эй, чувак, Уильям Верта? Оу, здравствуй, Мэтт. Прости, что опоздал. Да не парься. Ночь только начинается, залетай. Пиво будешь? А, извини, я пас. Но спасибо, что предложил. Да без проблем, ты новенький. Ну, вроде клёвый. Мэтт, ребята такие классные. Я был бы я менее стеснительным, сказал бы им об этом и сам. Так, и здесь можно тоже либо послушать разговор, либо, может быть, это самое... Так, парочка сажается в вечерний перекур. Ну, по крайней мере, один из них им наслаждается. Ну что, Ра... А, <къех> Ну что, рад наконец-то выбраться куда-то. Ха, Ха, да, спасибо, что вытащила. Страшно подумать, как бы я сейчас чувствовал себя дома. Привет, хотел чего-то? А, нет, давайте улыбнемся. Вы улыбнулись. Выглядело немного неловко. <къех> Извини, не будет сигарета. Да, держи. На здоровье вы получили сигарета А, то есть мы уже можем покурить да? А зажигалка будет? А, или мы не стреляем из зажигалки Сигарету Просто сигарета Деталь странного механизма Хорошо, ладно, идем дальше Идем дальше Уже входим на вечеринку Здесь идет А где мы? А, все, вижу Подожди, куда ты вышел-то Давайте поговорим с остальными, будем действовать э, Им весело, наверное Так, идем сюда Обожаю эту песню Я ее написал в курсе Тебе ведь тоже нравится? Э, конечно Сейчас можно выключить, да, песню? А, можно посмотреть, что здесь Ли э, алкоголь Не хочу сегодня напиваться Ой А, я переключил песню Ебатья мразь Пусть играет более такая грустненькая мелодия, хорошо то есть нас пригласили на вечеринку, и мы на нее пришли. Почему бы и нет? Полицейский кинометр как-нибудь потом придет. А, песня сменилась. Господи, наконец-то. Спасибо, друг. Нас поблагодарили. Опа. Не знакомец. Не понял, что сейчас было. Она так на нас посмотрела. Вы слышите скрип и приглушенные звуки из-за двери. Кто бы там ни находился, сейчас вряд ли ждут вашей компании. Хорошо, пойдем в соседнюю комнату. А, здесь кто-то спит. На кровати лежит девушка. Она должна быть сильно пьяна. Эй, ты в порядке? Нейтральная. Ох, это Марта! Я... Да, перебрала четка с алкоголем. Принести чего-нибудь? Водички? Не-не-не, мне... мне бы просто полежать. Мне уйти? Не-не-не, погоди, погоди. «Как тебя зовут?» «Я Вилл. Мы вроде в школе встречались, помнишь?» «А, да. Ты ж новенький, да?» «Жаль, что ты видишь меня такой». «Я... Я обычно вовсе не пью, знаешь?» «Оно и видно. Совсем жалко, наверное, выгляжу». «Ну, эй, у всех бывает. А чего так напилась, если не секрет?» «Это, ну... Там просто этот парень, тот еще козел, он...» «Она рассказывает запутанную, почему-то близкую тебе историю. Вкратце, парень, которому она говорит, тот еще засранец». Ну и засранец. И злость. Вы сделали злое лицо. Вы чувствуете, что вас почему-то тронула ее история. Может потому, что и с вами такое случалось? А может такое количество социальных взаимодействий за один вечер сделало вас сентиментальным? Да, ты меня понимаешь, Вил. Вот бы и он тоже. Эй, хочешь это... Она издает звук, обычно представляющий тошноте. Вы проводили беднягу до ванной. Вероятно, надо сказать Мэтту, что ей плохо. Давайте скажем правду. Сейчас выйдем на уличку и скажем. Привет. Таня? У вас кружится голова. П -п Привет. Улыбка. Улыбка. Да не, улыбочку, улыбку. Улыбочку сделай, пожалуйста. Улыбочка, да. Улы... Улыбочку, просто улыбочку. Да, блядь, остались нейтрально. Ладно, выглядело нелепо. Мы, кажется, не встречались. Ты... Эй, ты не видел Марту? Да погоди, Элли. Он, наверное, и не знает, кто это. Ты же новенький, верно? Ага. Улыбочка. Блять, как сложно! Да почему? Улыбочка. Да, улыбка. Да пожалуйста. Так тихо. Это вот это, это вот здесь, это вот здесь. Такая улыбка, божечки. Улыбочка. О, вы улыбнулись. Как всегда, отличное лицо, Вил. Блять, я что, сейчас посмотрел на это лицо? Элли Купер. Ладно, пойду поищу Марта. У меня, кстати, Элли зовут. Меня Вил. Она ушла. Ну вот, убежала. Ах да, мое имя Таня, Таня Кеннеди Она шутливо протягивает руку и вы ее пожимаете Марта блондинка такая и еще это Полная немного Ха, наверное она... А, что ты ее видел? Она себя плохо чувствовала, пришлось до ванны проводить Да, это из-за Дэнни Наверное, ох уж этот засранец Ага, пойду ее проведаю, ты со мной? Да, да давай Ушла Сначала мы идем говорить нашему другу, новому другу Что кому-то плохо Эй, Мэтт, я только что девушку до ванной проводил. Что? Марта из-за этого засранца напилась? Ну да, из-за Дэнни. Или и Таня к ней пошли. О, ну хорошо. Значит, им, наверное, не нужна моя помощь. Спасибо, что дал знать. Так, а зажигалку можно кое-нибудь попросить? По ну, как бы, по-братски. Зажигалку можно? Неловко. Понятно, я понял. Зажигалку уже просить нельзя, я понял. Жаль, жаль, жаль, жаль, жаль. Такое ощущение, как будто я на... Блядь, а почему я ее вижу? Подожди, почему я Таню вижу сейчас? Я, кстати, вообще не понимаю. Ну ладно, пофиг. Что-то здесь не то, если честно. Почему это вечеринки Таня? Ладно, пофиг. Так, наверное, сюда. Вы слышите скрип и понятно. Ну как, получше теперь? Да. Спасибо, ребята. И повторюсь: Дэнни, конечно, мой друг. Но не буду врать. Он и правда иногда ведется как полный засранец. Даже не думаю, что ни в чем винить, поняла? Это Грейс, который нас или побил. Это не потому, что с тобой что-то не так. Просто Дэнни еще и сам недавно прошел через довольно дерьмовые отношения. Это его не оправдывает. Я просто объясняю, почему он так поступил. Я уже сказал, что он себя как сволочь ведет. О, заходи, Вил. Ребят, это мой новый знакомый, Вил. Привет, народ. И улыбочку. Улыбочку. Да почему грусть-то, блядь? Улыбочку. Блядь, да как, как, как, как? Да какая грусть? Улыбка, вот улыбка, вот. Блять, очень-очень странная улыбка. Я не понимаю, почему грусть высвеживается, потому что из лица, в принципе, у него губы, в принципе, по центру. Может быть, верхняя слишком высоко убежала. Ну, Но... а, брови опустились. Все, я помню, брови слишком высоко, я понял. Прозвучало, естественно. Здорово, чел. Мы же не знакомы. Да, я тебя в этом году особо в школу-то не ходил. Понял тебя. Но приятно с тобой познакомиться, Вил. Спасибо, что помог сейчас, Марте. Да, спасибо, Вил. Не знаю, что бы я без тебя делала. Кажется, они говорили о чем-то другом До того, как ты пришел Повисла нелегкая, неловкая пауза Ну, раз с и все нормально Пойду-ка я подышу свежим воздухом Эй, чего? Мы же только пришли, погоди Уви... а, Увидимся чуть позже, друзья Таня, ты меня игнорируешь? Ну ты чего, мы и так почти не видимся в последнее время Грейвс Так, тишина Стоп, стоп, стоп, стоп да А, это нам показывает историю, которая произошла До которой я не это самое Понятно Она разгадывает картину на стене На ней изображено залитое солнцем Кафе с громадными окнами На первый взгляд вовсе без стекол Эй, Таня, ты чего насчет Оу. Прошу прощения, я, кажется помешал Майкл, ну пожалуйста Да что, что с тобой сегодня Я вроде ничем такое отношение не заслужил Ладно, ладно, ладно, все, понятно ты предпочтешь, что со с каким-то мутным челом, которого только что встретила, вместо того, чтобы хотя бы поговорить со своим парнем? Я просто беспокоюсь о тебе, понятно? Уф. Он ушел. Не злись на него. Он действительно обо мне беспокоится. И это хуже всего. Да я не злюсь, понимаю вроде. Таня выглядит очень уставшей. Красивая картина, да? Эдж-хоппер, верно? Кафе или типа того. Нравится? Да, у него такое особенное чувство. Будто жуткое одиночество, но при этом такое уютное. Словно я там уже был. Да-да-да, и я о том же. Слушай, Вилл, я сейчас пойду вниз, налю себе стаканчик. А потом, как насчет выйти погулять? Мне бы не помешало сейчас проветриться. Звучит отлично. Подождите, а как так получилось... Как так получилось, что я приехал на новую вечеринку к Мэту, А когда поехал сразу же... Сашко. Блять, это что, я в прошлое какое-то попал или что? Я что-то просто не понимаю ничего. Просто у меня и ключи пропали, и все пропало, и вот мы уже с ней гуляем. А, кажется, я сегодня выпил чуть больше, чем обычно. Наконец-то, свежий воздух. Какой-то напряженный стал, вечеринку не находишь? Ага. Если честно, вообще тебя не ожидал на ней увидеть. Да? А чего же? Потому что я выгляжу как супер правильная девочка-отличница? Ну, типа того. Ха, Ха, ну немного чего сразу не видно. Му, какая таинственная. Ха -ха. А ты? Ты не очень разговорчив, когда приходишь в школу. А приходишь ты не часто. Я не верю в образование, блять, вот это улыбка. Надо запомнить, что вот так вот надо вот так улыбаться. Чего? Серьезно? Не, не не ну то есть. Мне просто с кучей всего приходится справляться самому. Например, ну, я же один живу. Так что мне приходится работать, прибираться, готовить. Вот это все. Звучит тяжеловато. А родители твои где? Папа сбежал, когда я был маленький. Мама умерла три года назад. Мне жаль это слышать. Да ничего. Не из-за чего... Не из-за чего... А, не из-за чего сейчас сентимент... Блядь, сука. Не из-за чего сейчас сентиментальничать. Я выговорил. У меня было хорошее детство. Только я и она. Ну, знаешь, мне кажется, сейчас в моей жизни наконец-то появилось что-то хорошее. Ну да, иногда тяжело приходится. Прости, что завела разговор про все это вот это вот. Да все нормально. А что насчет тебя? В смысле? Мое детство? Да ничего особенного. Кажется, у меня было счастливое детство. Две сестры, частная школа. так ты и тогда был атонантливым ребенком. Ну да, забавно. Родители меня называли Вундеркиндом. Но это было немного отстойно. Почему? Сложно объяснить. Все вокруг, похоже, ожидают от тебя каких-то свершений. Вообще, все время. А когда ты терпишь неудачу, это как-то, ну, конец света, потому что ты так как будто бы их разочаровываешь. Знаю, глупо звучит, но это правда ужасное чувство. Хорошо, я понимаю. Не знаю, я все равно чувствую себя неудачницей. Ты же в прямом смысле одна из лучших в школе. Не знаю, просто даже когда что-то получается, когда я выигрываю какую-то награду, ну, например, мне становится вдвойне тревожно за то, что следующее дело провалится. И этого нет конца. Хм. Фух, прости за все это. Честно, я бы сейчас кого-нибудь убил за сигарету. Ага, курильщица и улыбочку. Улыбочка. Вы улыбнулись Ну да, помогает справиться со стрессом Но все равно я бросаю Майк ненавидит курильщиков Это же манипуляция, не? Удивление, удивление, удивление Взял удивленное лицо Ее выражение лица вдруг становится почти озлобленным Не думай, что я не вижу того, что ты пытаешься сделать Майк прекрасный парень, я люблю его, понял? У тебя нет никакого права совать нос чужих людей, ты ничего не знаешь, ясно? И кстати, может со своим дерьмом сначала справишься? Например, твои, твои идиотские выражения лица и то, что когда вокруг люди, ты себя ведешь как полный придурок. Извини. Секрет видишь, нет? Я, по-моему, кстати, все свидания обломал. Нет. Это ты меня, извини. Я монстр, не так ли, Вилл? Ну же, скажи, что считаешь меня отвратительным человеком. Я не думаю, что ты отвратительная. Я просто тебя не понимаю. Ну ясно. Я и сама себя порой не понимаю. Я... Это сложно. Ага. Ну, твои друзья всегда рядом, чтобы помочь. Да, но... На самом деле, они совсем меня не знают. Даже Март. А мы? Ты что, шутишь, Вилл? Боже, да нет, конечно. Мне кажется, я бы хотел тебя узнать. И улыбочка. Давайте, блядь, какая-то улыбка. Вот, вот, вот. Давай. Ухмылка, ладно, ухмылка. Ухмылочка. С таким добрым лицом. О, вот это вот хорошая улыбочка. Она вновь смеется. Поверь, ты не хочешь. Правда не хочешь. Да я все равно этого всего не заслуживаю. Ты теряешь время, пытаешься быть моим другом, Вилл. Я этого не заслуживаю. Мои друзья слишком хорошие. Мне казалось, Грейвс был хороший парой для меня. Как жаль, что он оказался таким замечательным парнем. Можно скажу кое-что. Надеюсь, ты не обидишься, но мир не вращается вокруг тебя одной, Таня. То, как ты убиваешься и ругаешь себя, никому не поможет. Я... Твои друзья, может, и не понимают, что ты на самом деле чувствуешь. Я-то уж точно не понимаю. Но все мы здесь рядом, независимо от того, что происходит под маской, которую ты, похоже, все выносишь. Ее голос дал слабину. Я... Мы вернулись, Вилл. Она сидит на скамейке. Что-то будто бы поменялось в ней с тех пор, как вы поговорили. Это приятное чувство. Так, что я могу посмотреть? Садовый фонарь. Вы слышите музыку, доносящуюся изнутри. Вы представляете множество людей, медленно танцующих в объятиях друг друга. Ваше состояние действительно спокойно Осталось только с ней поговорить Все еще хочешь курить? Вот, вы отдали сигарету Спасибо Она курит Мы ждем пока она курит а Давайте сделаем звук курения вот, этот вот. Ну, конечно, не сигарета, но <свы> Типа она курит Вот так хм, Майк а -а -а, Майк бы так разозлился увидеть он меня сейчас Если бы он нас увидел Ага ты знаешь, может странно позвучит, но я тебя как будто раньше видела. Как будто. Как будто во сне, ну или вроде того. Ты был когда-нибудь в Sunshine Cafe, Вил. Это кафе, там в начале улицы. Ага, уютное местечко, огромные окна и много-много солнца. Прям как на квартире, которую мы видели. На секунду вы чувствуете что-то очень странное. Нет. Нет, я там никогда не был. Ну ладно, что-то не так? Мы оба некоторое время молчите. Внутри играет медленная танцевальная музыка. Потанцуем. Ой, да ладно. Мы пошли танцульки танцевать. Она согласилась, что очень удивительно. Шлюха. Хотя, ладно, ее еще пока не... Еще пока ее сложно понять. Я ее пока правда не понимаю. Но мы пока потанцуем. Миленько, красивенько. Она без сигареты уже? Уже без сигареты. Ладно. Коэльбол, кстати, знаете? Вот, вот. Там развивает раки. Там все такие вот эти вот. Которые потом будут болеть, потом нарывать, потом резать. Если повезет. Если рано, обнаружить. А если нет, то нет. Ну, мне кажется... Блядь, я пока не понимаю ее, если честно. Он ее попытался поцеловать, да? Она ему отказала. Или нет? Блядь, они поцеловались. Они поцеловались. Я что-то не понял. Или закружились в танце. Или они поцеловались или закружились в танце. На них кто-то посмотрел очень серьезно и не очень серьезно. В общем, они поцеловались, а она шлюха, потому что она имеет парня. По-другому я уже не могу сказать. Если бы у нее не было бы парня, тогда да. А тут нет. Что? Где я? Ты кто? А, это тот самый незнакомец, которого мы видели. Блять, такое лицо страшное, аж мурашки по козы. Что делать -то? у нее было тоже лицо нет я это не могла быть она я я же никогда даже бля да что произошло луна да блять да ш... что что случилось почему подождите блядь луна Справедливость мы получили. Да что? да Блять. Да как так-то? Если нажму проснуться, это самое начало игры, да? Блять, и вправду. Блют. Подожди, до марта Нет, нет, нет, нет. До Марты нас не устраивает. Блять, надо, короче, записывать автосейвы прям очень быстро на самом деле. Потому что это прям вообще беда. Прям беда, беда. Давайте на паузу перейдем, пока я туда буду ехать, идти там, пиздеть и так далее. Так, смотрите, я вернулся к тому моменту, к тому моменту, где я не стану говорить вот с этим вот незнакомцем, мы сразу пойдем в комнату, прям сразу же, отлично. Там мы уже встретимся с Мартой, там уже встретимся с Мартой, поговорим с ней, сделаем, знаете, как такое, улыбочка, улыбочка сначала. Так, она такая, погоди, мне плохо, бла-бла-бла, да-да-да. Эй, что если не секрет? Конечно, там парень урод, вот засранец И удивление Дружелюбно, естественно Все хорошо, бла-бла-бла Воды и так далее Так, надо сказать мэту, Потом мы идем говорим мэту, Мы сигарету получили на всякий случай Так Хорошо, я почему пропускаю диалоги? Потому что считаю сейчас это достаточно Бессмысленным Полностью заново видеть те же диалоги, что мы видели до этого. Так, это кто? А, так мы сейчас к той парочке, да, подойдем? Или нет, или стоп. А, ну все, он сейчас не по попривет и улыбка. Не, давайте нейтральное лицо попробуем сделать. Вот, нейтральное. Нейтральное. Нейтральное лицо. Нейтральное. Лицо стало выглядел нелепо. Мы, кажется, не встречались... Uh, да, ага Так, обратно, обратно, нейтрально Сейчас все полностью на нейтралке держится Все держится на нейтралочке Так, так Блять, как тяжело, ну ладно Ваше лицо осталось нейтральное, как всегда, отличное лицо, Вил. Ладно, пойду поищу Марту, она ушла Ах, да, а, Подтягивай руку Вы прожимаете Марту, блондинка такая-то еще полная так, так, понятно, это мы уже знаем Ничего, в принципе, не изменилось Хорошо а в комнату влево я не могу пойти. Там занято. Тут разговаривают. Хм, так вот, конечно, не понимаю. Привет, народ. А, да почему отвращение это? Давайте удивление сделаем. Да почему грусть-то? Блять, приподними. Да блять, да блять. Ладно, ваше грустное лицо, это выглядело немного нелепо. Эм, привет, все в порядке, да, я в норме. Так, легкая пауза. А он сейчас тоже выйдет, да, за ней? Я пока ничего не трогаю. А, вот. Могу с ней поговорить. Не пойму, какая муха я укусила. Майк, ну чего? Что ты на меня так смотришь? Вы чувствуете, что пора уходить? А, ну понятно. Теперь я могу... А я, я могу с ней не пересекаться? Ага, не могу с ней... Я могу с ней, в принципе... А, блядь, я обязан с ней поговорить. Хорошо. Хорошо. Так, ладно, понятно. Он за ней там беспокоится. бла бла бла все такое хорошее, классное Там кафе и так далее Выйти погулять Мы уже это делали Так О Стоп Кажется я сегодня выпил чуть больше чем обычно Свежий воздух Вот у них опять долгий разговор Так Теперь за место улыбки будет у нас нейтральное лицо везде. Просто нейтралочка. Ага, курильщица. Так, здесь можно сделать улыбку. Не, давайте нейтральное. Ну да, помогает спрятаться от стресса. Но все равно я бросаю, майк ненавид курильщик. Это же манипуляция, нет? Нейтральное. Ее выражение лица вдруг становится почти злобно. Все понятно, это ничем не помогает. Я, кстати, пропустил, потому что нажал там два раза вперед быстро. Ну ладно. Тут все ничего не меняется. Мне кажется, я бы хотел тебя узнать и улыбка. Там было нейтралку оставить. Ну ладно. Так, там играет музыка. А я никуда не могу убежать, да? Просто даже из любопытства интересно. Так, хорошо. Ладно, идем с ней разговаривать. Так, он дает ей сигарету, она курит. Тут, по-моему, манипуляции с лицом нет. Они опять танцуют. Потом они поцелуются, опять что-то произойдет. Если ничего не изменится, придется вырезать этот момент. Прикиньте. Так, а как этого как-нибудь бы пропустить бы немножко? Они же просто достаточно реально долго танцуют, если честно. Но они потом поцелуются. Но я на этот раз э, с тем странным незнакомцем не встречался, не виделся. Не стал. Посмотрим, как это сыграет на нашей судьбе. Если мы не остановимся лицом к лицом к этому незнакомцу. Ну, по крайней мере, песенка красивая, хорошая играет. Но, как я понял, они поцелуются. Да, они все-таки поцелуются. Да, да, да, да, да. Они поцеловались, хорошо. Но там вот лицо незнакомца, которое вот потом нам показывают, очень меня напрягает, если честно. Как бы еще такая музыка играет. Вот, видите, вот это вот лицо незнакомца меня напрягает. И вот, видите, у него тоже лицо какое-то не очень. Во. о Я оказываюсь в каком-то белом месте. Что? Где я? Ты кто? Ну, незнакомец, понятно. На Чарли Чаплина похож. Ну, с этой стороны, не с этой. С этой. Все. А я ведь даже ничего не делал. У нее было тоже лицо. Нет, я, я не могу. это не могла быть она, я, я же никогда даже. Все. Правильно? Да, луна.